Саня, привет! Ну засниму тебя на телефон камеру, Михаил забыл. Саня, это что такое такое большое, Саня? Тепло, да? Это мы никак на щуку с Сашкой пошли. Мы основательно подготовились. Мы отвертку забыли ножи прикрутить. за мы кучу газов газа взяли. Озеро Яровое, Павловинский район. Первый раз приехали сейчас короче посидим здесь дня три и потом уже когда газ будет кончаться пойдем вон туда наверное да? или тут все будем рыбу ловить в общем небольшой обзорчик будет как мы съездили на рыбалку снятым на телефон Он там сергей сказал вся рыба там Блин, холодный ветер холодный градусов на 15 на ветру, но, наверное, все 25. Ну вот так вот вот обосновались мы с Александром. Все. На неделю. Жарко ему все. Елеть тепло удает. Все, открыл все. Я чуть-чуть приоткрыл. Этот уже наприкармливал. У меня. от ухода? Да. да. У меня тоже прикормка, вон она, жидкая-жидкая, что-то надо еще добавить, наверное, а может напреет, вкусная-вкусная, супер-клев, супер-клев, ловить мы будем на малинку искусственную, на вот такую больше у нас ничего нету с собой, не основательно, с баллоном там и с газом подготовились, а с этой не подготовились малинка на всю жизнь, уже второй год мы на нее ничего поймать не можем сразу задышалась на улице в палатке ладно будем рыбу ловить, да? народ-то вот, короче, есть на части не сидит мы вот в крае камышиков ну вот под камышечку еще пришли недавно сейчас побегу до Сергея, узнаю Кажется нам с Александром, что нас кто-то обманывает. Сергей, прячь рыбу, я иду смотреть. Так, быстрее, быстрее, где у него? Откуда он меня не увидит? Что, клюет? Ну, с этой стороны, здесь Блин, не видно. Точно клюет. Иди сюда. Точно рыба у него клюет. Я Сашке так и говорю, что... Не может сережка просто так столько времени молчать Первый или а у них нифига ну, у него же наловлено так ну я тебя быстро засниму значит клюет да куда на денис пушок Фаня... оторвало крупная такая крупная, но я вытащил успел рукой у вас схватить, короче спас короче удочку на прикормку уже да вот это да фигни размешал две и ты знаешь как сделал Маленькими комочками так вот накидал, прямо а, сейчас она ко мне тоже придет. Что так-то пойдет карась, да? А? Неплохой. Так, да. ну ладно, не буду тебя выстужать. Пойду Сашки доказывать, чтобы рыба-то есть. Он уже что, домой поехали. У нас-то нет рыбы. Мы прокормили. Ну все, давай. Саня, ну что у тебя? Хлебушка. Хлеб горелый, да? Чему горелый-то? Немножко это подгорело. А мне кажется, ли у нас синел от твоего хлеба в палатке. Мне сало пожалел дать на ножики пожарить. Нет, почему? Кричал, клюет у нас, клюет у нас, в общем, не клюет нас с Александром тишина. Да? Что? Понятно, почему? Что вкусный хлеб. Ну, плохо когда фокусируется, вот удочку твою хорошо вижу зеленую, но ну, вот так пойдет. есть рыбы, нет. Хоть тепло, и то хорошо, да? А если я в два корыта так вот лягу, можно же спать. Все равно не клюет. Когда клюнет, я его слышу, ты орать будешь. Так, ладно, если у меня еще хитрая одна приспособа, но, наверное, я ее пока не буду использовать. Потом расскажу. Саня, не жалко тебе вот эту животину? Смотри, некие хорошие. Ну-ка, сидеть. Вы как они хотят жить. Фокусироваться. Их можно по именам назвать даже. Лёлик-болик. Вот, началось. Может им точно музыку включить какую-нибудь? <смех> у Сергея, Александр сказал, уже больше десятка поймано. У нас по одной поклевочке что-то было. Подобие поклевочки и все. и и не снимаю, вот за сним начал снимать. Ага. <смех> Фотографии шоу делал всю дорогу. <смех> вот у Сергея рыбы сколько наловлено. На четыре удочки парень ловит, не справляется. Мы пошли с Александром место новое тоже выбирать. Че? А чё у нас так и не поклевки? А чего вы не хотите вот рядом? Ну мы сейчас на частину пойдем. Нет, надо, надо, вот здесь, и, надо идти в другую сторону И сиди на морозе Я и тебе не дам палатку Нет. Блин, опять он же скажет Я тебе не дам газ, правильно? Пошли искать Но В все равно теплее так, Вот здесь буритесь. Вот здесь нету рыбы, бля. Бери Ой, мой пакет, понимаю, пошли, бери мой пакет, все, пошли, не слушай его. Он уже мне сейчас про горбунца рассказывал, и про приманки меняет, и глубину меняет, все меняет, короче. Так мы еще и сюда успеем прийти, у нас баллона 50 литров газа. Ну, в общем, пошли мы. Саня, Саня, ну что, рассказывай, Саня, а то я замерз уже, говори. Мы что делаем с тобой? вообще вот от Сергея, от себя. Теперь мы он еще дальше ушли. Че за нафиг? Че, у коня у меня что ли навоза взял? Конский навоз. Саня конским навозом кормят. Вон оно, в чем секрет может быть его прикормки. Так, ладно, я замерз что-то, я без куртки-то пошел, этот побежал я в палатку рыбу ловить, пока Сашки нет. А нету. у нас-то первый клев, он у Александра какой здоровенный карась. А мы собрались переходить, да, Саша? Вот ну что теперь, нас... будем уходить или нет? Все, пошли отсюда, все, пошли на другую. Я не знаю, ты посмотри, какой красивый, блин. Переходи, пошли на другое место. Вот, что. Первый раз большого поймал, теперь его еще Давай, я камеру убрал, целую. Он еще и не хочет отдавать, слушай, Давайте, давайте, давайте, рыба, рыба, рыба, где где ты, рыба моя? Саша, Саша, теперь ты подовольнел? Довольнестал? Не Ну все, первая рыба у нас... За два с половиной часа почти за три, первая поклевка. Саня, Саня. Да. Будем. А, тут будем, да, ловить? Еще полчаса не прошло. А, на чего теперь? Все, пошли на новое место. Какое новое место? Ну а что Блин, тут рыба пришла. Ну все, в общем, мы ловим рыбу. Сейчас у меня должны клевать. Пришли на новое место. Минут 10 уже сидим. Результата ноль. Ну, сало клюнули у Сереги только. Александр ест, да, Александр? Третий раз уже за сегодня причем ест. Второй. А, второй. А время еще даже 12 нету и рыбы нету. Вот егоная Единственная рыбешка на сегодня. Будет. Я-то еще поймаю, наверное. Да. Что-то как-то тут прохладнее, мне кажется. Или еще не нагрело. Дождь. Не, не нагрело, да, Ладно, Сережа. тоже есть чего теперь сделаешь. Вот такое сало Сергей коптит. Копченое, да? Угу. Ну все, приятного аппетита, Михаил Васильевич. Все, блять, закончился. Испугала я, наверное. Саня поймал, да? Саня? Саня. Ну как? Вот это рыбина. Вторая рыбина у нас. Кстати, как пришли, минут 20 прошло. Че, что тут? Смотри, у него клюет и клюет. Я походу сегодня роль оператора только буду выполнять. Камеру еще дома забыл. Вот у меня почему не клюет, я камеру дома забыл. Поэтому. Сашка, чай, моего волшебного попив. Надо хоть отпить, а то он так все выпьет все рыбу выловит. Довольный. <свят> ну давай, а то у меня уже батарейка то сядет на телефоне, или память кончится. Да что? Что там за такой негодяй? У меня-то удочки на крупняка настроены. А здесь мелкие. Во-во, а. смотри, взял, да? Нет, не взял? <свят> Блин, хоть за своими-то -то... тоже следить надо. Саня, ну комментируй, я ж пока видео снимаю, что ты уж совсем-то в рыбалку увлекся. Домой, говорит, уже пойду. Не буду тут до утра сидеть. Аричо вытворяет. Слюет, нет? Саня? Нет, перестал. Это гальян может, нет? Не знаю, но вообще никакого. Как бы вроде и клюта не чувствуется вообще никакого кадра. Эх, ладно, пока отключаюсь. Может успею заснять когда-нибудь момент, как Александр хоть рыбу вытаскивает. О, Саня, это Ой, карась, да, Саня? Я рыбу-то не знаю. Мелкий здесь. Мелкий здесь, а там как будто он здорово доловил один, клюнул у него. Смотри, Саша, Саша, Саша, вторая удочка, вон она. Блин, дуром у него вообще клюет. У меня тишина. У меня тишина. Тишина, блин. У Сашки клюет. Просто мне, наверное, прикормить уже пора. Правильно? Ну что, на вторую будет у тебя? Нет, клювать? Опять, причем он чаем моего попил. Бесит. Бесит даже. Вкусный, да, чай? чай. Салат, мало чай. сахара, правда. Он же волшебный, на травах. Это у нас печка, походу, опять сейчас потухнет. Мне кажется, мы там сидели, у нас теплее было. Так, ну все, ладно, в общем. Хватит просто так снимать. Нет, у него опять он в клюет. Саша, Саша, Саша, не успевает уже. Да уже все, все уже капец ты ну нет вообще, да вообще рыбы даже не раз он ее поднимает или бьет даже нет вообще рыбы нисколько здесь да, здесь есть рыба миша здесь хоть рыба хоть мелкая но есть не видел не знаю в общем чем мне рыба я тогда буду есть вот это что-то на эту то не хочет ням ням ням а ч у меня же третья есть Удочка, да? Так. так. Так можно, да? Можно, да. Ладно, рот у меня занят, я в общем ем сало. Там же я почти на солнце, он Серега прибежал окуням огромным, да? Да. Ты его в аквариум возьми домой. Да почему сейчас отпустим за нас еще год поймаем большой будет а -а -а. уже. Че? Мы бы с его уже сжарили и съели. Он его сейчас к нам запустит, понял, чтобы он нам надоедал. не надо к нам. Да он. Все, он его убил. Нет, Пиздец, уплываю. сейчас мозги. Не, большой ужас, надо. Пакость не Сережа. Да? сейчас uh -huh. у меня чертики есть, можно чертика попробовать привязать. Попробовать, может быть, где-то будут. А, Ладно, рыбу заснять сразу. Вот мой, в общем, улов. А сколько время-то? По... Поехали домой. Да ну у нас самый клев еще весь впереди. Нет, жена, Мы, раз Мы сейчас его? уже с Сашкой говорили, что собрались это. Он еще не закончился. У нас еще баллона от полосюда. Ну-ка, погоди, да, я Сашкину рыбу там засниму. Он тот самый большой, это у него с того места, со старого. Ясно. Сашка уже четвертый раз еду ест. Да, Александр? А кого еще делать-то? Рыбу Какую? Ее здесь нету. Начал сейчас выделываться. Я, говорит, ты же на рыбалку приехал. Поехали идти домой. Я говорю, так ты не только говорю на рыбалку, ты уже и с рыбой даже. Процесс идет. Он уже все завыделывался. Что, клюнет думаешь так? так нет, я так, вот, так и делаю. И крупный такой. Крупной мелочи нет вообще. У как тебя? Мелочи? Ну, Хорошо надо. тебе. Сейчас покажу. Сейчас чай попьешь, пойдем. Засниму твой улов. Немем сейчас Сергея рыбу, не вижу, запотело что-ли, вот у него тут сколько я наловил огромных карасей, рыба да у тебя тут, а, -а, -а. а нет, у тебя тоже горит горелка, Горить. незаметно, горит горит, так, просто убавил пошел. Ой, тоже идти надо же ловить, ловить надо. На ну, должна же клювать. Вот я на вашем месте ходил. Самых больших на нашем месте сказал, поймал. Вот так. так, вот, так. вот вот. И что у тебя давай засниму. Исторический момент. Так-то у меня тоже небольшие шевеления есть. Вот мой улов. Вот самый большой. И все вот к нему кругом так вот поворачиваются. Ну что у тебя там? Как Обычно. ой ой ой ой ой ой Александра, ой ой ой Ну что, будешь вытаскивать на видеокамеру? Нет, они стесняются. Видишь? Нету, да? Как пустая удочка. Все, сейчас ко мне, значит, пойдет. Бау-бау-бау-бау-бау. О, есть что ли? О, хлапать, да? Смотри, я тебя даже заснял, вроде бы. Не знаю, время идет, не идет. Вроде пытаюсь снимать. Это кто был? Карась, да? Карась, да. Ладно, это был карась. Саня, ну-ка, ну-ка, где у тебя там, вот, Саня? Ох, карась, да? Большой у тебя. Блин, из нашей палатки просто... самый большой теперь точно у Сани. Он сказал, если короче хотя бы одного на полтора килограмма поймает, то рыбалка у него удалась, он скажет. Поэтому... Пока у него все плохо. Блин, леску. А Серега уже устал рыбу тягать, сказал я уже. Все устал, спина я... я норму наловил, все уже. Спина, говорит, устала уже. Норму наловил, все. Норма хватит. Иди там много еще в палатках, у кого нету нормы, иди им лови. <свят> И все он красный вообще. У тебя тоже краснеют все сразу? Нет. А что они, у моих только тут -то проблемы со здоровьем. <свят> <свят> вон он вообще весь красный. Этот вон какой. Но я их не обижал, нет это в этой хрене вашей... Нет, это лопается, капилляры нет, у них. капилляры лопаются. У -у -у. Вот у меня. Время 16.45. Вот такой вот, вот улов. Вот такой улов Александра. Настроения нет. У него вон такой улов. На полтора килограмма он не поймал. Но грамм поди там на 500-то есть, да, такой? У, -у, -у. у Сергея уже давно сложился, сказал, килограмм 30 Цить поймал. Сколько штук он? 76. 76 вот так вот. вот, Весов у нас с собой нету. Я своих взвешиваю дома. Пересчитаю. Будем сейчас заканчивать рыбалку, да? Или не да? да? А, ну <му> да, Серёжка-то домой у нас просится. Так что вот так вот. Ну, взвешивание. Да, Василий? Василий говорит, пора. 3685. 25 штук у меня. У Александра 19. У Сергея 76, он говорил. По весу не знаю, сколько у них. Вот так вот-вот.